Размышления у арки Потусай, Твой дом там, где спокойны твои мысли, Восточная мудрость. Державное достоинство страны, Потрёпанной в боях социализма, Небесно-васильковые глаза, Что светом с загорелого лица.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 Я же думала, мы на работу едем, У -у, а не развлекаться. По делам, да? Сегодня проезжали памятник королю. Там далеко было обратно.